Меня зовут Евгения, я вчера сделала лазерную коррекцию зрения, смайл, узнала из социальных сетей, из Инстаграма, подписана была на Марию Погребняк, и увидела, что она сделала, была очень довольна. Методика мне подошла тем, что не требует долго восстановительного процесса, что важно, так как я живу и работаю в Индии, и как бы нужно было не отрываться от процесса работы. В частности, от компьютера. Через два часа после коррекции видела все уже замечательно. Немножко, правда, глаза побаливали, но это было незначительно. Сегодня вижу все. Пришла на консультацию в клинику, у людей всех увидела, лицо увидела. Я счастлива очень. Спасибо большое доктору Шиловой.